Всем привет, меня зовут Марат, это компания Фундамент СПБ. В этом видео мы решили осветить вопрос устройства подпорных стен на участках. Если у вас участок с рельефом, есть большой перепад высот, соответственно, для того, чтобы на нем можно было комфортно проживать, проводить время, необходимо его террасировать, создавать горизонтальные участки, на которых можно будет уже комфортно проживать. В этом видео мы расскажем о тех технологиях устройства подпорных стен, которые мы применяем в нашей компании. Это монолитный или из габионов. Монолитный же разделяется тоже на два подвида. Это монолитные с устройством подпятников и контрфорсов или монолитный на сваях. Прежде чем начать строительство подпорных стен, необходимо определиться с типом подпорной стены, который будет наиболее оптимален на вашем участке. А для того, чтобы это сделать, во-первых, надо сделать топосъемку участка, чтобы понимать перепад высот. После этого надо сделать геологию участка, чтобы понимать несущую способность грунта. Надо определиться с... Типом грунта, который вы будете применять для обратной отсыпки. Ну, то есть, какой грунт у вас есть в доступе, какой будет более дешевый. Где-то песок, где-то местным грунтом выравниваются участки. После этого, соответственно, делается ландшафтный дизайн или план планировки территории. На основании которого становится понятно, где должна быть какая стенка и какой высоты она должна быть. И после этого уже производится выбор именно типа стены на основании ландшафтного дизайна и геологии участка, которая говорит о несущей способности грунта и какая стенка выдержит грунт, который будет на нее давить. В чем важность применения подпорных стен или укрепления откосов, если у вас участок со склоном и где-то внизу строит кто-то дорогу подкапывает или наоборот вы хотите поднять участок и насыпаете что-то и не укрепляете откос. Вот со временем у него ну, происходит и почвы, почва начинает сползать и вымываться, и вот в таком состоянии она находится, и со временем она будет ну, все ползти и ползти, и для того, чтобы избежать данного явления, необходимо укреплять, чем-то подпирать. Вот можно посмотреть соседний участок, это монолитная подпорная стена в основании понятно, что залит подпятник монолитный, который жестко опирается на несущий слой по нему возведена вертикальная стенка которая держит грунт и для укрепления этой стены залиты контрфорсы это вот эти треугольные подпорки которые держат стенку от завала данная технология самая дорогостоящая в реализации но наверное самая надежная и такая достаточно эстетичная преимущество в чем данной истории во первых вы экономите пространство у себя на участке если применять допустим габион он так как идет ступеньками а высота данной стенки ну порядка наверное, трех с половиной метров каждая ступенька будет седать порядка полуметра и вы потеряете часть участка также еще сам габион занимает определенное место, это высокая несущая способность, то есть высоту грунта порядка, ну, наверное, да, тут 4 метра, она прекрасно выдерживает, и нет рисков в том, что что-то будет осыпаться. Также это весьма долговечная конструкция, то есть это железобетон, срок службы бетона порядка тысячи лет, поэтому переживать нечем. Еще момент, то есть если у вас там слабые грунты куда нельзя забурить сваи и с габионами вы тоже не совсем хотите связываться, то ну, вот технология устройства подпорной стены на подпятники с контрфорсами будет прекрасное решение. Следующая технология, которую можно применять для устройства подпорной стены, это габионы. Габион из себя представляет сетку из оцинкованной проволоки, которая укладывается определенным размером, ну, то есть в форме там, куба или прямоугольника, потом заполняется камнями или гранитным щебнем крупной фракции и посредством укладки друг на друга этих блоков уже возводится подпорная стена необходимой высоты преимуществами данной технологии является это такая средняя цена это цена средняя между монолитной стеной с подпятником и контурфорсами и монолитной стеной просто на сваях технология которая может производиться в таких в местах где не может подъехать техника плюс Простота реализации, плюс то, что можно ее производить там в любой сезон. То есть там, ну, зимой с бетоном надо уметь работать, камень укладывать там, ну, особо э, знать много не надо. Вот, но опять же есть определенные технологические там сложности именно в реализации стены. Надо уметь правильно связывать сетки. Сейчас мы проводим работы такие в Первомайском и кадры сейчас покажем как это производится По... Требованию к грунтам, которые есть на участке особо нету, потому что большая площадь опоры и нагрузка хорошо распределяется несущая способность такой стены практически не ограничена потому что габион ставится друг на друга ставится он со смещением от предыдущего нижнего яруса поэтому нагрузка распределяется равномерно и такие стены можно возводить на любых склонах также преимуществами габионной системы является то, что можно ее делать перепадами и различными каскадами. С бетоном сложнее, потому что под нее надо выравнивать больше горизонтальные участки и смотреть именно на грунты, которые в основании закладываются. Такие технологии хорошо применять в местах, где есть близко карьеры, где нет необходимости в большой стесненности или экономии пространства. В целом, вот в данном проекте, где мы сейчас находимся, мы выбрали устройство подпорной стены внизу именно из габионов, потому что здесь высота откоса будет порядка 8 метров в самой максимальной точке. И из монолита такую 8-метровую стену залить будет достаточно дорого, потому что будет большой подпятник, большой контрфорс. Лучше все-таки возвести из габионов, это будет проще, дешевле. И надежнее минусами данной технологии является достаточно долгий срок реализации потому что в основном это ручной труд все камни укладываются руками в сетку габион отличается от монолитного железобетона сроком службы его срок службы ограничен сеткой оцинкованной которая применяется для устройства габионов минимальный срок службы сетки 50 лет но в целом я думаю, что порядка 100 лет конструкция должна простоять смело. По поводу надежности, то есть я сейчас сравниваю, ну, когда говорю слово надежное, выбираю наиболее оптимальное решение для каждой ситуации. В данном случае наиболее важный критерий, это оптимизация средств на реализацию, то есть при затратах, допустим, на реализацию этой стены в миллион рублей, лучше применить Габион, потому что если... Применять монолит, цена этой стены может стоить 2 миллиона рублей. Потому что при высоте монолитной стены в 8 метров э, будет достаточно большая на нее нагрузка. Соответственно, будет и более толстая стена, и усиления под нее будут более мощные. Это повлечет за собой дополнительные затраты. Конечно, срок службы конструкции будет там тысяча лет. Но нам этого не надо, 100 лет тут за глаза и за уши. Итак, сейчас мы находимся на объекте, на котором мы возводим подпорные стены, здесь тоже ведется работа с рельефом, в этой зоне участок планируется поднять под, под эту отметку, сверху планируется срезка грунта, в перспективе в той зоне тоже будут формироваться подпорные стены. По этой границе участка возводится забор, так как также здесь участок будет подниматься, необходимо возвести подпорную стену, в которую грунт в перспективе будет упираться. На этом объекте мы применяем три различных решения в устройстве подпорных стен. В этом месте мы применяем подпорную стену на бетонной подушке. В целом конструкция выглядит следующим образом. Заливается подушка в этом в этом проекте метр двадцать шириной на нее заливается монолитная стенка, все это жестко между собой перевязывается арматурой, бетонируется и получается общая монолитная конструкция Г-образная, которая воспринимает нагрузку от грунта и перспективе не опрокидывается. Как это работает? под Подпятник, который заливается внизу, при, при, пригружается грунтом. И так как он находится под давлением грунта, он не дает возможности стенку ну, опрокинуть, потому что в этом месте он жестко защемлен. Важно обращать внимание на конструкцию армирования, примыкание стенки к плите. Там есть дополнительное усиление, которое как раз защищает от перелома вот в этой опасной зоне этой конструкции. В целом так также такой конструктив применяется без контрфорсов и дополнительных усилений. Если вы строите подпорную стену и хотите сохранить максимальное количество участков, такое решение очень оптимально, потому что, по сути, граница является вот ось этих столбов. И можно посмотреть, что в эту сторону эта стена не выпирает. И когда вот после стройки здесь восстановится асфальт, по сути, это будет являться обычным забором. Нет какой-то большой толщины забора нету ступенчатой системы как допустим на габионной стене это хорошее такое достаточно проверенное решение минусом является то что несущая способность у нее тоже ограничена если вы хотите там, допустим создать подпорную стену высотой 5 метров то уже либо будет очень большая толщина стены что в экономике сильно отразится либо появится дополнительный контрфорс либо в эту, либо в эту сторону это тоже существенно усложнит конструкцию и увеличит стоимость реализации проекта вот здесь высота сейчас опалубки стоит с половиной метра высота самой стены около 2 метров в нее потом подожмется грунт и она будет выполнять функцию и забора и подпорной стены ну в целом все будет прекрасно значит в этом узле, что хочу рассказать здесь устраивается Подпорная стена, она также будет являться забором на буронабивных сваях. Такое решение можно применять, когда у вас небольшая нагрузка по грунту. Когда у вас грунты стабильные, плотные, здесь, допустим, суглинок, у них высокий модуль деформации, высокая плотность, низкая текучесть, поэтому можно их хорошо пригрушать. Они хорошо работают на сдвиг, то есть не сжимаются и не опрокидываются. Высота стенки вот здесь в пике, наверное, будет в районе метр двадцати, ну и в среднем стена с такой же высотой пойдет, только сверху она будет ниже. В чем заключается суть этой технологии? Бурятся лунки, в них вставляются обсадные трубы, вот можно увидеть это асбестоцементные трубы. После этого подготавливается основание под саму стенку, потому что она тоже будет работать под своим весом и давить на грунт. Далее армируется буронобивная свая, можно увидеть. Выпуска арматурные сейчас торчат, сегодня планируем их забетонировать. И потом уже к этой арматуре навязывается каркас стены монолитной. Тоже получается жестко перевязанная конструкция между собой. И тоже стенка бетонируется. И данное решение работает как за счет свай, которые анкерятся в грунт и не дают стене куда-то смещаться. Также и за счет собственного веса, потому что монолит обладает тоже достаточно... Высокой несущей способностью и весом, которая тоже сопротивляется опрокидыванию. И в этом решении, после того, как зальется свая, зальется стена, грунт выровняется. В этом месте отметка грунта примерно будет вот в этот уровень по всей стене. Там дальше он будет уже идти по рельефу. Также такие решения хорошо применять там, где у вас сложный доступ к технике сложно там доставлять какой-то материал здесь небольшое количество материалов применяется поэтому какая где надо на руках что-то донести принести такие решения можно использовать итак про подпорные стены в целом мы применяем на подпятниках монолитные на буронабивных сваях монолитные применяем монолит стенки из габионов у каждого есть свои плюсы и минусы необходимо сравнивать геологию рельеф и в целом экономику, которую вы э, готовы потратить на строительство вашего объекта, потом принимать решение, какое будет наиболее оптимально для вас. Помимо тех решений, которые я осветил в этом видео, есть различные другие решения, которые не менее хороши, но они уже больше являются декоративными э, такими элементами, такие как сборные конструкции, когда блоки ставятся друг на друга и они наверное не являются больше подпорной стеной а являются больше декорацией стены чтобы где-то локально укрепить э, какой-то откос такие решения тоже можно применять просто мы в своей организации такие решения не применяем потому что мы в основном возводим конструкции которые несут нагрузку они просто создают декорацию всем кому было интересно можете писать комментарии мы на них ответим подписывайтесь на наш канал ставьте лайки у нас много полезного контента. Всем пока!